Угу. Да. Да. То есть ну, пошел в правой руки, видишь? То есть я тебя что делал? Вот для левши, да? Рассказывал. Я же постоянно, вот ты левша, да? Я тебе что постоянно? Я тебя постоянно пытаюсь за зайти, да? Ты этого уже изначально и ждешь. Но за левую-то я зачем захожу? Чтобы здесь, да, чтобы ударить вправо. А можно раскатать немножко по-другому. Мы это уже делали, как-то обманное действие, помнишь? Что я делал? Сделал... Та -та -та -та, резко такой. Раз и сюда. Да? То есть, смотри, предварительно делаю. Посмотрите, что я предварительно делал. То есть пытался сюда, оп, дернул сюда, да как бы. Ты уже на это реагируешь. А теперь я сделал наоборот. То есть я сделал сюда-сюда, наоборот точнее, я сделал резко сюда, влево, вправо. И отсюда, правый прямой, левый сбоку, правый прямой. Вот посмотри еще раз. Твои ощущения. Тан-тан-тан-тан. Ах, нет. Ну, так, так, Вот сюда, да. та та та та так. Поскольку. Счита считается? Ну. Понимаешь, да. То есть я пытался тебя сюда, вот, здесь дергал, опять туда дергал. И делаю резкое движение влево. Лопс, конечно же, на дальней дистанции. Конечно, тебе рука, ты рукой, раз туда, ты сам здесь прикрываешься. А я что делаю? Вправо, влево, то есть вот этот разгон очень важен. Вправо, правый прямой, и очень важно, смотри, моя левая нога, бедро. этот. А, а у тебя тоже самое? Ты тоже самое, только для правшей что ты делаешь? Крутишь постоянно меня до да, сюда, вот ты постоянно пытаешься зайти. А теперь дернул влево и бьешь левый прямой, левый сбоку, правый сбоку, левый прямой. Вот и все. То есть зеркальная ситуация. Круй, круг. Да, да, да, да, да, да. А вообще назад. Вот сань прошу. То есть вот я тебя постоянно закручиваю, закручиваю, закручу, верну. Закру, Видишь, смотри. Опять. Кручу тебя вправо, вправо, вправо пытаясь зайти туда. Борьба, чтобы сирене. И что я делал? Наоборот, вброс сюда. Пробиваю. Вот эти подскоки. Разгон. Вот это уже начало. Раз, упал. И очень важно вот это вращение. Вверх вращение. Бедро. Этим ударом я не лезу туда. Как раз заряжание на третий удар идет. На, попробуй еще раз. Право. А где ты прыгнул? В меня правым бедром еще раз. Во! Во! Вот ты разогнал. Удобно? И ты здесь, и сишка зачем? Не руками лишь, а ногами.